Крайняя песню написал человек, который знает, что такое жизнь по-настоящему. Это воздушный десантник, человек, который прошел Великую Отечественную войну не просто ее прошел, а в воздушном десанте, когда их выбрасывали даже не считали, сколько их там было. Константин Лавшенкин написал слова великой еще одной великой нашей с вами песни. И мне посчастливилось видеть его однажды высокий такой красивый мужчина. Вот песня, конечно. Авторская песня. Я люблю тебя, жизнь, Что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, Я люблю тебя снова и снова. Вот ушел ушок зажглись, Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, Хочу, чтобы лучше ты стала Мне немало мало дано: Жив земли И равнина морская Мне известно давно Бескорыстная дружба мужская В звоне каждого дня Как я счастлив, что нет мне покоя Есть любовь у меня Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют солови полмрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут внуки потом. Все опять повторится сначала Ах, как годы летят Мы грустим, седину замечая Жизнь ты помнишь, солдат Что погибли, тебя защищая Так ликуй и вершись В трубных звуках весеннего дима. Я люблю тебя, жизнь и надеюсь, что это взаимно. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего димна. Я, я люблю тебя в жизни, И надеюсь, что это взаимно. Все, ребята, после этой песни петь ничего не надо, надо сломать гитару, выбросить ее к чёртовой матери с балкона и перейти на тренинскую работу.